Девчонки, летом, а летом, а лета звездная, а черепой, хуякс, а летом. Далее в эфире по заявкам телерадиослушателей песни группы «Песниры».